Всем привет! Сегодня будем жарить сыр халуми. Особенности сыра в том, что он держит форму на сковороде. Жарится он без масла на голой сковороде. Режется вот такими небольшими кусочками, как колбаса. И просто жарится до румяного цвета. Выкладываем на разогретую сковородку. И ждем пока подрумянится. Смотрим. Еще не готов. Смотрим можно переворачивать подрумянился наш сыр готов он имеет нежный необычный вкус но все равно понятно что это сыр Всем рекомендую попробовать.